Дорогие братья и сестры, скажем, слава Богу. Слава Богу, а, слава Богу что мы сегодня пришли. Я я рад, довольен, что мы все могли прийти сюда. Давай для открытия мы, я хочу открыть, мы встанем на ноги. А, хочу поделиться с вами, прочитать одно место, которое очень драгоценное для каждого из нас христианина. Она очень ценна, это это, это я прочитаю это целую главу, но она очень ценна для всех нас для того, чтобы мы а, как христиане она очень важна для нас.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 Но Он изъявлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились и каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он нести был, но страдал добровольно». И он открывал уз и не открывал уз своих, как овец введен был на заклание, и как агнец предстрягущим его безгласен. Так он не отверзал уз своих, он от уз и суда, он был взят, народ его, и, кто и здесь нет. Ибо он, оторгнут от земли живых, за преступление народа своего претерпел казнь. Ему назначил гроб со злодеями, но он погреблен был у богатого, потому что он сделал, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Гос Господу было угодно поразить его, и он придал его мучению, когда же душа его принесет жертву умолестивления. Он узрит потомство долговечная, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание Его он и праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Иисус Христос, Он взял вот это на себя, он взял, вот это, он взял эту казнь на себя, и Он пошел и распялся на кресте. И мы знаем, что даже в то время эта завеса, она разорвалась сверху донизу. Это для нас было... Это для того времени, для евреев, это было показатель, что Иисус открыл, открыл эту завесу. Он дал нам тот доступ к Богу, потому что Иисус говорит, никто не может прийти к Отцу, как только через меня. И мы сегодня имеем эту возможность, мы сегодня пришли сюда, чтобы поклониться, чтобы создать этот жертвенник. Все мы, каждый, мы, имеем, мы пришли сюда, и посредством наших действия мы построили этот жертвенник. И сегодня я приглашаю каждого из нас, чтобы мы на этот Жертвенник поставили себя не не половину себя, не не то, что как, чтобы где-то мы блуждали мыслями, ну чтобы наше все естество было принесено сегодня на этот жертвенник, чтобы этот фимиам, то эссенс, чтобы он при, э, поднимался э, и он был благоугодный Господу. Я прошу, чтобы мы сегодня мы прославляли Бога, мы возносился тут, через наши уста, прославилось имя Господня, мы будем петь.